Добрый день! 7 апреля 2020 года Путин указом номер 249 установил ежемесячные выплаты по 5000 рублей определенной категории граждан. В этом видео рассмотрим, кто имеет право получать данные денежные средства и какие условия необходимы выполнить для получения данной помощи. Показывать буду на интерактивной схеме, которая будет доступна по ссылке под данным видео. Итак, кто имеет право на ежемесячные доплаты в размере 5000 рублей по указу номер 249. В такой категории относится 5 Категории граждан. В общем, словом, их можно отнести к группе лиц, которые имеют право на материнский семейный капитал. Итак, первой категории относятся женщин родившие, установившие второго ребенка, начиная с 2007 года. То есть, грубо говоря, это та категория женщин, которая первая попала под так называемый материнский капитал, который выдавался на второго ребенка. ко Второй категории уже отнесли женщин, родивших, установивших третьего и последующих детей, начиная с 1 января 2007 года. То есть, к данной категории относятся женщины, которые родили в третьего и последующих детей. То есть, это... Это категории граждан, за счет которой расширялась данная программа. В третьей категории относятся мужчины, которые являются единственными установителями второго, третьего или последующих детей, при условии, если решение об установлении вступило в силу с 1 января 2007 года. То есть, в принципе, это то же самое, только не, рож не рожаешь, а усыновляешь 2, 3 и последующих детей. В четвертой категории отнесена достаточно свежая категория. Это женщины, родившие и установившие первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года. Как известно, в марте этого года были внесены изменения в закон о материнском капитале и туда были включены в том числе женщины, которые рожают и усыновляют первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года. И к последней категории относятся мужчины, которые являются единственными усыновителями первого ребенка, при условии, что решение об усыновлении вступило в силу с 1 января 2020 года. Таким образом, вышеперечисленные категории граждан получили право на выплату в размере 5000 рублей ежемесячно по указу президента от 7 апреля 2020 года. Посмотрим условия получения данных выплат, то есть что необходимо выполнить для того, чтобы эти деньги получать. Первые ежемесячные выплаты осуществляются на каждого ребенка в возрасте до 3 лет, имеющего гражданство Российской Федерации. Иными словами, для того, чтобы получать выплаты, вашему ребенку не должно быть больше трех лет, и он должен быть гражданином, соответственно, РФ. Второе условие – это проживание на территории Российской Федерации. Это понятное вполне условие. Третье ежемесячные выплаты производятся в апреле июне 2020 года иными словами данная акция щедрости это не бесконечная процедура она действует только 3 месяца то есть выплаты будут производиться в апреле мае и июне. Следующее право на материнский капитал возникло до 1 июля 2020 года что это означает? Это означает что вот эти 5 категорий граждан которые мы перечислили, которые имеют право на выплату вот этих 5000 рублей их право на материнский капитал должно было возникнуть до 1 июля 2020 года. Иными словами, если вы родили и установили 1, 2, 3 и последующих детей после 1 июля 2020 года, то право на получение 5000 рублей у вас не будет согласно данному указу. Как получить выплаты? Обратиться за назначение выплат можно вплоть до 1 октября 2020 года. То есть обратите внимание, период выплат осуществляется с апреля по июнь включительно 2020 года, но обратиться за выплатами можно до 1 октября 2020 года. То есть, иными словами, можно получить их задним числом, если у вас, соответственно, все условия получения выплат соответствуют тому описанию, которое прописано в указе, ну и, соответственно, показано на данной схеме то обеспечивает выплаты? Согласно данному указу, выплаты обеспечивает пенсионный фонд. Соответственно, необходимо будет подавать заявление в пенсионный фонд, по всей видимости, аналогично той же процедуре, как и на получение материнского капитала, для того, чтобы получать ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей. Если захотите более подробно ознакомиться с данной схемой и с данными условиями, ссылку на данную схему я оставлю под видео. Вы сможете на нее перейти и более внимательно ее изучить. Обратите внимание, что ссылки на некоторых ячейках данной схемы являются Интерактивными, в частности, центровая ячейка, ведет вас на первоисточник. Это указ президента, который можно почитать в справочном правовой системе «Консультант Плюс». Ячейки в категории лиц, которые имеют право, также интерактивные, можно кликнуть и перейти. Ссылка ведет непосредственно на ту статью закона, где перечислены категории граждан, которые имеют право на дополнительные меры государственной поддержки и право на выплату 5000 рублей ежемесячно по указу номер 249. На этом все. Если было полезно, ставьте лайк, делитесь данным видео, подписывайтесь, если хотите. Увидимся в следующем видео. Если оценивать данный указ, то что можно сказать? Дополнительную помощь получили те категории граждан, которые и до этого имели право на определенную дополнительную помощь от государства. Те, кто не имел никакой помощи дополнительной от государства, собственно говоря, ее и по этому указу и не получили. Берегите себя. До встречи.